Продолжаю снимать видео по поводу аппарата С-400 Ювелир. Хочу показать паечку, насколько дает маленькую тоненькую иголочку это пламя, насколько удобно паять какие-либо мелкие вещи. Для примера, вот браслетик паяю, трехграммовый, очень маленький, Удобно паять тем, что иголочка прогревает непосредственно звено и не греет соседние звенья. Меньше риска спаять звенья между собой. Ну, сейчас пример на ремонтном изделии. Прогревается непосредственно точка пайки. Меньше риска спалить камни. Изделие очень мелкое. С рук выпадает. Пайка произведена. Минимум нагрева. Здесь он даже нагреться не успел. Могу взяться. Аппарат шикарен. Спасибо, Сергей.